И всем значит снова привет, ребят, с вами еще раз я, Ванк, и мы с вами продолжаем проходить в конечное лето. На концовку сульяны. Ну не надо тогда. Если это ждешь, то и не ждите. И мне не надо поздравлять, да? День четвертый. День четвертый. Шурик потерялся на день четвертый. Пойдите дня и во сне я ощутил тепло а, -а, -а вспомнил вспомнил вспомнил вспомнил вспомнил Поиграли, короче. Так, на.. Ну, тут ищем эли... Шурика, поэтому налочную станцию, я знаю. На стоянку и на лес потом налочную станцию. Алиса! Ай, блин, не, ну извиняюсь, ребятки. Так. Так, да, да, давайте, ладно, блин, все, разговор закончен, меня может сейчас не поздравлять. Блин, ну реально, раз говорят, что лучше поздравить тебя дома, блин. тут нафига вообще мне надеяться на их, спасибо, здоровья, блин. поздравления, нафига мне на них поздравления вообще? Это день четвертый вроде так. Ульяна прохож да, блин. прохождение Ульяна день четвертый. Так, Уля, день.